Итак, добрый день, уважаемые партнеры, новички, друзья, которые пришли посетить наш брифинг, я очень рада вас приветствовать. Но самое главное, рада с вами поделиться теми возможностями, которые предоставляет наша уникальная компания. А для того, чтобы. Эти возможности мы использовали для себя. Нам нужно знать о них и знать все подробно, как говорится, на зубок. Потому что вот сегодня я до брифинга разговаривала со, с одной молодой женщиной. В первую очередь она задает вопрос не то, что сколько же ты зарабатываешь, а что за компания, чем она занимается. А как вы зарабатываете деньги? Это в первую очередь и от чего вы зарабатываете? Пирамида или не пирамида? И поэтому мы должны знать все на зубок о нашей компании. Глубоко знать, потому что без знаний или то, что ходит в интернете о нашей компании, наши новые партнеры что-то добавляют от себя, то нам это не нужно. Поэтому я для того, чтобы мы все знали точности о нашей компании, я связываюсь с нашей компанией, задаю ей вопросы, которые мне очень нужны донести до вас, и компания наша отвечает. Ну, с первое, то, что что такое международная наша компания, мы должны знать, что это сильный или значимый субъект международного права это говорится о том что у нас есть подтверждающий сертификат о регистрации что наша компания именно выполнила все условия для того чтобы стать международной и она именно э, эти обладает этими всеми правилами своего функционирования В первую очередь это подписывание документов конечно заверяется он печатью поэтому вы встречаетесь с сертификатами и знаете, что эти сертификаты от, именно от, как бы, дают возможность нам видеть, что наша компания именно функционирует правильно. Ну, Конвенциационный базис это тоже учредительные документы международной э, организации, как я вот выше говорила, что она должна обладать правилами, правильно функционирование. Мы видим нашу печать э, компании, видим подпись нашего основателя. Э, поэтому наша компания именно обладает всеми этими правами и она называется международной для того чтобы нашей компании мы именно продвигали ее продвигали в интернете должны быть участники ну конечно Партнеры. Поэтому наша задача сделать так, чтобы о компании узнали по всему миру. Вы все понимаете, что один человек этого не сделает, потому что не, не успеет везде и всюду что-то разнести. Один есть один. Как говорится, один поле не воин. И он не отразит один человек ни одной атаки. Поэтому для нас нужно строить структуру. Структуру которая будет э, целостной, которая будет э, э, доверять друг другу, которая будет продвигать друг друга и, конечно же, продвигать нашу компанию. Но для того, чтобы продвигать нашу компанию, мы должны быть компетентны во всех вопросах и ответах. Поэтому для нас очень и очень главное то, чтобы мы знали о нашей компании. Поэтому я на данный момент, вот уже, как видите, столько времени, стараюсь вести эту именно презентацию, донести до вас, чтобы вы были компетентны, чтобы вы правильно отвечали на вопросы, чтобы у вас все были знания для того, чтобы постоять за свою компанию. Если нам сказали «Лохотрон» или «Пирамида», а мы не знаем даже что-то ответить, или что наша компания сетевая, а мы не знаем, что ответить, потому что многие боятся сейчас сетевых компаний, то, извините, мои дорогие партнеры, значит, вы не на том месте еще стоите, вам нужны э, знания. Наша компания тоже имеет штаб-квартиры и персонал. Конечно, те -э, с нами... Тот персонал, который работает с нами э, через электронную почту, э, работает в Телеграме, чате, который отвечает на все наши вопросы, техподдержка, э, потом бухгалтерский учет, где и вывод денег. Они точно так же, как и мы, находимся на, именно на э, сидя дома, И каждый точно так же, как и мы все работаем, работаем и отдаем ту отдачу для того, чтобы зарабатывать и зарабатывать. Поэтому нужно знать правильно и знать то, что в нашей компании тоже нету нигде никакого офиса. Офисы появляются там, где какой-нибудь спонсор желает работать именно на теплом рынке, приглашать в своем городе больше и больше людей, рассказывать им об этих выгодах. Тогда он и занимается офисом. Он э, делает офис, и туда движутся люди в поисках заработка, в поисках работы. Поэтому, вам нужно об этом знать, э, э, обо всем точности, потому что если мы точности не будем знать, у нас ничего не будет получаться. Мы не умеем им разговаривать с людьми, и у нас будет, конечно, страх от этого. Но вот этот сертификат, который перед вами, он доказывает надежность и уникальность нашей компании и то, что наша компания на самом деле легальная когда вы в это все вникните видите сертификаты говорит что этим доказано что наша компания выполнила все условия в отношении регистрации на ведение международного бизнеса компании и этот документ был создан именно в 1994 году и закон 24 вот именно в этом как бы сказать в законе наша компания и зарегистрировалась вы видите и печать нашей компании вы видите где она зарегистрировалась, все ясно и понятно здесь описано главное нам вот это знать если вы будете это знать у вас будет все получаться у вас никаких проблем с приглашением не будет потому что вы будете знать точно чем же занимается наша компания, чтобы вы будете знать точно, что наша компания не пирамида и не лохотрон, а это самое главное, когда вы будете точности знать. Поэтому наша компания инвестиционная, и она занимается инвестициями в строительство, в различные фонды, хедж-фонды, и, ну, конечно, она не является сетевой это все записано со слов компании. Я те слова ее, которые она мне отвечала на через электронную почту, я только поместила в красивый слайдик, сделала, и все это вам чтобы вы знали и говорили правильно о нашей компании. Ну, что такое инвестирование в строительство или инвестирование в недвижимость наша компания инвестирует, то мы все уже видим и знаем, это северный кип перед нашим лицом и перед нашим взором, перед нашими радостными возгласами, когда наши партнеры выходят и покупают там недвижимость. Мы этим очень гордимся. Фонды тоже, у них очень много фондов различных, фондов они не описали какие точно это фонды поэтому я и сюда не писала вам но вы знаете что фонды это тоже понятие многое ни один фонд они бы написали в какой-то фонд у них есть благотворительный фонд о чем мы знаем и об этом компания говорит ну и хедж фонды что меня заинтересовали хедж фонды что же за это и с чем его едят когда я именно заинтересовалась этим, я задала гугла, Гугле вот эту кетчфонды, и мне открылась моему взору ясная картина. Почему? Потому что наша компания всегда говорит, что мы не зарабатываем от тех партнеров, или как бы наша прибыль не растет от тех партнеров, которые приходят к нам и покупают там сертификат. Почему? Потому что компании, видите, эти хедж-фонды и инвестированием недвижимости дают большую проб, äh, прибыль. Точно так же и фонды дают большую прибыль. Компания говорит, что мы можем существовать и без партнеров. Но, конечно, ей будет намного тяжелее самой продвигаться, как я и говорила, один поле не воин, чем мы, целая структура, будем продвигать нашу компанию во все уголки нашей земли. И мы знаем, что на данный момент компания подсчитала, но она еще дальше продолжает подсчитывать, что 71 страна уже является партнерами нашей компании. Это тоже для нашей земли, как бы сколько народностей здесь, 71 страна, это тоже много. Поэтому мы должны знать точности. И вы должны точно людям говорить, а именно вот чем занимается наша компания – что мы не имеем никакой прибыли от тех двух партнеров, которых мы пригласили. Даже тех партнеров целеустремленных, амбициозных, от которых растет тоже наша структура, мы ничего не имеем. Каждый получает и покупает себе ценную бумагу на сертификаты. Но хедж как вы, я уже всегда говорю, были организованы именно 70 лет тому назад. И Инвесторами этого хедж-фонда являются все, не все желающие, а лишь категория лиц квалифицированы как профессиональные инвесторы. Понимаете, кто, а бы кто, этим здесь в хедж-фонды не войдет. И то, что мы знаем, что хедж-фонды независимы от государственного регулирования органов. Здесь заложены акции, облигации, как я вам уже говорила, что один социолог, социолог американский именно 70 лет назад решил создать себе вот этот фонд, купить облигации, акции, которые в маленькой цене на данный момент не продвигается, он их скупил. И когда эти акции и облигации начали подниматься в цене, он увидел ценность этого хедж фонда И он стал именно миллиардером, благодаря э, тем, что то, что не было в цене, потом оно поднялось. Поэтому вы понимаете, что это ценные бумаги, которые дают э, и нашей компании продвигаться и иметь большую Прибыль. Потом драгоценные металлы, которые инвестируют эти хедж-фонды. Потом недвижимость. Мы уже знаем, что наша компания инвестирует в недвижимость. Недвижимость, э, инвестирование в землю, производственные финансовые инструменты. И тому много и много и много. Перечислять нужно много. Поэтому мы знаем, теперь ясно, что компания не живет, не живет за счет наших вложений. Вы продумайте. Мелочь, ту, которую мы носим сюда, покупая сертификат, может ли существовать от этой мелочи компания? Правда? Тем более подарочных мест дает нам очень много, где мы можем зарабатывать и зарабатывать. А с чего? С наших копеек. Нет, мои дорогие партнеры, нужно считать и уметь отвечать на эти вопросы, которые будут вам заводовать те люди, с которыми вы будете делиться этой информацией. Это самое главное, когда мы будем иметь вот эти знания, знания, которые помогут нам выстоять во всех возражениях, которые будут именно задавать нам те люди, с которым мы имеем именно вот это отношение в информации. Поэтому наш, мы должны знать, что основная цель инвестиционного бизнеса это сохранение и приумножение капитала. Компания не только сохраняет свой капитал, но на его несколько тысяч раз еще и приумножает. А вместе с ними... Вернее, с ней, с нашей компании мы точно так же свой капитал приумножаем и сохраняем. Поймите, мы пришли сюда, в эту компанию, потому что лишь только в этой компании я увидела заботу о Я увидела искренность и прозрачность этой компании, которая ничего не скрывает которая нам помогает развивать свой личный бизнес, именно личный, не чей-то другой. А каждый пришел сюда, развивает свой бизнес, и он приумножает свой капитал. Поэтому мы тоже вместе с компанией вот проделываем эту основную цель. Понимаете? Когда вы это поймете, вы должны еще с удвоенной силой здесь Нести информацию во все уголки мира, рассказывать каждому человеку, потому что здесь ваш капитал, именно здесь вы его приумножите, а не где-то в каком-то другом месте. И как только мы зарегистрировались в нашу компанию, даже еще не вошли какой-нибудь из проектов, мы должны в первую очередь, потому что наша регистрация бесплатная, в первую очередь нам нужно изучить о нашей компании все. Когда мы будем вот это все знать, то, что написано о нашей компании, ну тут не сжатое написано, но если мы желаем более э, обширно узнать о нашей компании, мы можем задавать вопросы именно через ЕМАЛ на суппорт, и нам, мы все ответы получим. Мы смотрели и проекты. Уникнуть нужно в каждый проект, чтобы знать, как нам идти. Как нам зарабатывать здесь деньги? Как нам э, выполнять условия нашей компании? А нашей компании условия – это пригласить два целеустремленных, амбициозных партнера. Если вы именно два пригласите, таких, какие говорит нам наша компания, то наш бизнес удался. И мы будем работать и переходить своей командой с программу в программу. На все вопросы. Новостной чай – мы можем посмотреть, компания, вы сами видите, отчитывается за все, сколько заработали партнеры, сколько, каждая программа, э, на какую сумму выш, вышла за неделю, за, э, за месяц, за день, э, каждый партнер э, общая суммируется. Поэтому нам нужно это знать. Если мы решили продвигать свой бизнес, если мы решили приумножить свой капитал, поэтому мы должны здесь все знать. И, и, и, и мы должны знать, э, за что же платит нам компания. Если мы уже этого не будем знать, и когда нам скажут, да, пирамида, она же живет за счет ваших денег, поэтому нам нужно точно знать, за что. Перед вами э, именно эти знания, вам нужно знать их на зубок. И когда вам задавать эти вопросы, вы должны ответить. Но самое главное, вы должны знать, что мы покупаем у компании сертификаты. И мы являемся их ее покупателями. Но никакими инвесторами мы в компании не являемся. Как я уже вам говорила, для того, чтобы что-то... Мы не профессиональные инвесторы, чтобы участвовать в хедж-фондах. И наши 45, 170, да всяко те деньги, которые мы э, зашли в первый раз со своими деньгами, потому что мы все остальные от прибыли компании зарабатываем. Кто-то зашел 45, 9, 90, это и есть наш вклад. Остальные это не наш вклад. Мы зарабатываем именно от прибыли компании. Поэтому мы не являемся инвестором. У нас никого, у нас физического лица нет 5 миллионов долларов. Нету их у нас, чтобы нам зайти и стать инвесторами. Компания, которая заходит, она платит в этот фонд, инвестирует, не платит, инвестирует в этот фонд, чтобы стать пайщиком или членом этого фонда. 250 миллионов долларов. Скажите. Мы можем, кто-то из нас стать. Нет. Поэтому нигде не говорите даже то, что мы инвесторы. А если мы инвесторы, то получается, что наша компания пирамида, пирамида. Если вы об этом будете говорить людям. Итак, дорогие партнеры, для того, чтобы наша компания видела, что не только мы купили сертификат, но и мы выполняем ее условия, приглашаем целеустремленных и амбициозных партнеров. Для этого она нам дала маркетинг, программы, в которые уникальный маркетинг. Каждая программа своеобразна, каждая программа лучше и лучше, и в каждой программе мы зарабатываем и зарабатываем не один раз. Это у нас именно реинвестные столы, это солнечный шанс, Автоплюс и Остров Победы, где мы зарабатываем и зарабатываем э, на реинвесте. Поэтому, а в Евробите нам э, дают эти зарабатывания многократные именно э, подарочные места. Поэтому уникальность нашей, э, наших программ и уникальность маркетинга еще никто не повторил. И я с этим вижу э, и... Не первый раз встречаюсь, а, как говорится, работаю в интернете не первый год, и я вижу, что так компания ни одна не заботится о своих партнерах. Только Вы видите, что в каждой из программ у нас имеется сертификат, который мы покупаем. Только в антикризисной программе Евробит этого нет. Там изобилие подарочных мест. Поэтому еще хочу вам сказать такое, что... Нам Евробит не надо останавливаться и тоже обратить большое внимание на программу Евробит. Почему? Потому что многие мы заходим за электронные деньги, ищем электронные деньги, чтобы не переводить и не терять свои деньги через обменники, через пополнение. И мы стараемся на чью-то как перевести свои деньги, а уже тот человек нам дает именно электронные деньги и мы сюда заходим, но мы сэкономили и человек, которому мы перевели на карту деньги, тоже сэкономил, не оплатил вот эти расходы. Но у нас есть загвоздка. Мы не сможем, не сможем ни в одной из этих программ, которые мы брали электронные деньги, их вывести на любую сумму. Если мы в Group Plus кого-то 90 брали, значит, потом мы их не сможем вывести. Компания не даст возможности нам вывести, потому что это у нас чужие деньги. И компания говорит о том, что лишь только в Евробите все можете сгладить. Потому что в Евробите именно как и они выражаются, бесплатные деньги. Это мы бесплатно тоже многократно зарабатываем 300, из которых можем в любое время 250 завести э, именно э, во второй стол и выйти на 1000. Этот 1000 э, именно... Тоже бесплатно она заработана нашим только усилиями и трудом поэтому только этот евробит нам вот это все изгладить поэтому даже если вы сверху дадите компанию и чтобы она вам прислала сколько ты вывел когда у вас на вашей карте миллионим приблизительно 5000 долларов из которых вы 3000 долларов за это время электронными заводили на свои кошельки, то есть на свои карты Millennium, то вы их не выведете. Вы выведете только тысячи долларов, которые вы заработали. А тысячи вы в кого-то уворовали, как и говорится, компании. Лишь только пополнение, личное пополнение ваше даст возможности вам выводить эти деньги. А если вы не выводите, то вам нужно приложить усилия именно в Евробите, что благодаря подарочным местам мы эти минусы уберем. Это я вам говорю тоже то, что предупреждает в Телеграме, то, что об этом идут все разговоры. Люди стараются выводить деньги, а им пишут, где ты взял чужие деньги? Положи на место. Человек как? Я переслал деньги свои личные. Как? Это, не... Это же он просто завел меня электронными деньгами. Положи на место деньги и то что они сделали на вывод эти деньги будут висеть между как говорится небом и землей не вернуться на назад на карту потому что нету баланс не, не стоит одинаково весы одни ниже другие одни на минусе выше а на, на плюсе ниже поэтому нужно баланс восстановить вот что я хотела вам сказать и предупредить вас, чтобы у вас потом не возникали вопросы, почему я не могу вывести эти деньги, и когда вы будете выводить, всегда нужно делать сверочку. Итак, наши, то, что компания нам говорит тоже о наших сертификатах, о том, что наша компания говорит, от чего мы получаем деньги, это вы тоже должны знать. Вы видите в левом углу сертификат, который дает нам возможность видеть подпись основателя и печать нашей компании. Если вы эти документы видите, вы будете знать точность, надежность нашей и легальность нашей компании. Почему? Я когда-то зашла в одну и ту же компанию, и когда я попросила «покажите мне документы», они мне показали, но нет ни подписи, нету ни печати. И я вы такие вкладываете сюда деньги, и вы верите, что эта компания у вас не скамится? Да нет, она уже больше года работает. Ну, я вложила туда 95, ну, покуда не просила документы, поверила на слово, и мои 95 скамились. Сразу началось обрушение, потому что... То, что пирамида создается, она все равно будет рушиться. Поэтому сертификат нам дает право участвовать в бонусно-накопительных программах бесплатно. И мы это видим. Что во всех программах мы работаем бесплатно. Можете поспорить со мной. Да, многие говорят, мы же вкладываем свою, свою силы, умение, время. Да, мы вкладываем. Но не деньгами мы вкладываем. Поэтому все остальное благодаря нашей компании, которая о нас заботится. Мы именно выходим на вот такие хорошие доходы, где мы можем купить прекрасный себе автомобиль, прекрасную недвижимость, где мы можем себе забыть о кредитах и ипотеках, где мы можем путешествовать, где мы можем дать нашим детям, нукам, пранукам именно европейское образование. Вот сколько мы можем с этой них Уникальной и надежной компании. А вы где-нибудь видели такое? Я думаю, что нет. Поэтому не стесняйтесь приглашать, не стесняйтесь рассказывать людям. От нас вот это стеснение не, нам ничего не даст. Мы не будем зарабатывать денег, если мы будем стесняться. В первую очередь мы не, по, не выполняем условия нашей компании, потому что весь земной шар э, именно находится в интернете. Потому что люди знают, что в интернете можно заработать. Многие сразу для того, чтобы с кем-то пообщаться, а потом, когда видят, что люди зарабатывают, они стараются тоже начать зарабатывать в интернете. И поэтому нам нужно строить свою команду единомышленников, целеустремленных, амбициозных партнеров. Тех, тех единомышленников и тех партнеров, которые точно так же, как мы, стараются стать свободными. Стараются не зависеть ни от кого. Если у нас есть деньги, мы захотели сегодня поехать или завтра во Францию, мы снялись и, говорится, и полетели туда. Мы захотели посмотреть Египет, мы туда поехали. У нас возможности очень и очень большие. Мы даже хорошо своей страны не видели, правда? Лично я не во всех городах и не во всех достопримечательностях была в Белоруссии. Я до России, я проездом в Москве была, и Питер очень-очень хочу посмотреть, потому что с детства меня туда мой дядя звал, чтобы показать достопримечательности его, но у меня не получилось. Поэтому у меня жажда, желание побывать в Москве, побывать э, именно Поэтому, дорогие партнеры, возможности с этой компанией у нас не ограничены, они все время для нас расширяются, зона наших свободных действий с этой компанией все больше и больше расширяется. Я не могу понять многих партнеров, которые пришли и думают, что кто-то за них будет проделывать эту работу, если он проделает за меня работу, я выйду на вознаграждение, я получу деньги, я тогда всех приглашу. Неправда. И это даже вас не, э, не сподвигнет на то, что у вас деньги. Я покажу деньги. Надо показать выгоду этим людям, которые желают точно так же иметь э, все то, что и вы имеете. Итак, дорогие партнеры, мы видим, январь у нас очень плодотворный. Январь у нас... Э, обильные, радостными возгласами, радостью большой, потому что 6 партнеров вышли. Ну, здесь показывается именно первая недвижимость. Каждый, кто выходит первый раз, 6 партнеров купили недвижимости. А 14 миллионов 258 440 долларов осело в кошельках партнеров. Это сумма ощутимая, потому что если мы посмотрим прошлого года январь, то мы увидим, что разница в самом деле ощутимая. Это 13 миллионов разница между э, прошлым январом и сегодняшним. Мы видим каждый месяц нашего э, 2019 года, и мы видим, что такой суммы не было 14 миллионов. 8 было декабрь. Мы, э, поэтому говорит о том, что наша компания становится именно номером один в интернете. Они все больше и больше узнают люди. И люди стремятся зарабатывать и зарабатывать здесь вместе с нами, с этой компанией. А компания щедра на эти выплаты. Компания щедра дает нам эти свои вознаграждения, чтобы мы становились миллионерами и миллиардерами. Итак, дорогие партнеры, дорогие друзья, у меня все.